Пирожная картошка это быстрый и вкусный десерт без выпечки. Приготовить его просто и быстро. Берем печенье юбилейное либо другое, 350 грамм. Блендером измельчаем печенье до однородного состояния. По желанию можно добавить грецкие орехи, я добавила 100 грамм. Также измельчаем в блендере и добавляем их к печенью. К печеньям добавляем мягкое сливочное масло 100 грамм, а также 200 грамм гущённого молока, ванилин 10 г и 4 столовые ложки какао. Все хорошо перемешиваем, а лучше это делать руками. Из полученной массы формируем круглые или овальные пирожные. Далее обваливаем пирожные в смеси из какао, у меня примерно вышло 4 столовые ложки. Отправляем пирожные картошка в холодильник минимум на 1 час. За это время они припитаются и будут хорошо держать в форме. Также по желанию вы можете их украсить или посыпать сахарной пудрой. Пирожная картошка готова.